Добрый день, меня зовут Татьяна Живенко, Маршалковская, я мастер-преподаватель клуба профессионалов. 4 августа я приглашаю вас в 10 часов утра на мастер-класс «Стрелка с растушевкой». Выполнять ее буду акупунктурной иглой. Это очень тонкая игла, которая позволяет выполнить работу на самой чувствительной тонкой коже без коррекции. Поэтому приходите ко мне, я вас приглашаю 4 августа в 10 утра в клуб профессионалов. До встречи!